Дом из газобетонов Кера построен по проекту заказчика. Площадь дома 189 квадратных метров, и в нем без труда разместились 4 спальни, 2 санузла и отдельная просторная ванная комната. В доме также есть котельная с отдельным входом и даже 10-метровый зимний сад. Основные строительные работы производились зимой, чтобы уже летом можно было отпраздновать новоселье. Дом сдан с полной наружной отделкой. Монолитный фундамент и железобетонные перекрытия – основа прочности и надежности этого дома. Ломанная крыша неправильной формы с благородным покрытием из мягкой черепицы и белоснежный оштукатуренный фасад выигрышно выделяют и подчеркивают индивидуальность хозяев этого коттеджа. Строительная компания «Апельсин». Воплощаем ваши мечты о загородном доме.